В предыдущем видео разобрали плюсы и минусы отмены судебного приказа. В этом ролике поговорим о том, какие, по каким требованиям может выноситься судебный приказ мировым судьей. В этом вопросе нужно понимать следующие моменты. Во-первых, судебный приказ мировым судьей может выноситься либо на основе норм ГПК РФ, то есть на основании Гражданского процессуального кодекса, либо на основании КС РФ, то есть на основании норм Кодекса Административного судопроизводства. В глубокие дебри лезть не будем. Для вас важно понимать, что если судебный приказ вынесен на основании ГПК РФ, то срок для отмены судебного приказа будет составлять 10 дней. Если судебный приказ Мировой судья вынес на основании норм. Кодекс административного судопроизводства, то Срок для отмены судебного приказа будет составлять 20 дней. Более подробнее о всех нюансах исчисления сроков поговорим в одном из последующих видео. Пока рассмотрим те виды требований, по которым мировой судья может вынести судебный приказ. Начнем с ГПК. На основании ГПК мировой судья может выносить 9 видов судебных приказов. Вернее, по 9 основаниям мировой судья может выносить судебные приказы. Я расставил их в порядке, в котором, на мой взгляд, они чаще всего встречаются в судебной практике. Вверху расположил самые часто встречающиеся и наиболее токсичные для большинства граждан которые имеют финансовые обязательства перед банками, микрофинансовыми организациями и долги по платежам за коммунальные услуги. Итак, первое требование, на основании которого может быть вынесен судебный приказ, это требование основано на простой сделке, совершенной в простой письменной форме. На основании данного требования, вернее по данному основанию, как правило взыскиваются подавляющее большинство долгов по кредитным обязательствам, потому что практически любой кредитный договор заключается в простой письменной форме. Второе распространенное основание для вынесения судебного приказа это требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, расходов на капитальные ремонты, содержание общего имущества на квартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг связи. Практически все коммунальщики, управляющие компании по задолженности по оплате коммунальных услуг, подают заявление о выдаче судебных приказов на основании данного требования, на основании данной нормы, которая содержится в ГПК. Третье основание это требование основано на нотариально удостоверенной сделке. Не часто встречающиеся основания, оно, как правило. Имеет место быть при заключении каких-либо важных сделок между гражданами, но тем не менее нужно понимать, что если вы заключили сделку нотариально и удостоверили и не исполняете обязательства по ней, то на основании ГПК по данному требованию может быть вынесен судебный приказ. Остальные требования встречаются не так часто и они не столько токсичны для подавляющих категории граждан, которые имеют просроченные долги. Одним из оснований является требование основанное на совершенном нотариусом протесте векселях неплатежения, не акцепте не и недатировании акцепта редко встречающиеся требования, которые попадают в судебный приказ, но, тем не менее, нужно понимать, что и по вексельным обязательствам можно получить судебный приказ. Следующее. Заявлено требование взыскания элементов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства, материнства и необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. То есть, в данном случае, это по алиментным обязательствам, если нет никаких требований и споров, связанных с отцовством, то могут, может быть вынесен судебный приказ по данному требованию. Следующее. Требование. Заявлено о взыскании начисленных, но не выплаченных заработной платы, сумма платы отпуска, вывод при увольнении и иных сумм, начисленных работнику. Данное основание является проблемным в первую очередь для работодателей, поскольку в данном случае защищает работников, которые могут начисленную заработную плату взыскивать путем получения судебного приказа. Следующее основание ⁇ это заявленное территориальным органом федеральной органы исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов требования о взыскании расходов, произведенных в связи с российским должникам розыском ответчика или должника или ребенка. Данное требование касается в первую очередь так называемых судебных приставов, которые в свои расходы по розыску ответчиков, должников детей могут взыскивать соответственно с должника и по данным расходам могут требовать судебного приказа для принудительного взыскания. Предпоследнее основание это Требования о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателям установленного срока, выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику. Тоже и что и до этого я говорил о взыскании Начисленной заработной платы. Здесь в данном случае речь идет о взыскании с работодателя невыплаченной компенсации за допущенное нарушение. Тоже основание, которое заточено на оперативное взыскание долгов с работодателя в пользу работника. И последнее требование, на основании которого может быть вынесен судебный приказ в рамках гражданского процессуального кодекса, это требование взыскания задолженности по обязательным платежам и взносам членов товарищей, собственников недвижимости, недвижимости потребительского кооператива. То есть члены собственники недвижимости, а также члены потребительского. Кооператива обязаны выплачивать членские взносы, вступительные и другие обязательные платежи. Если они не исполняют данные обязательства, то, соответственно, само товарищество либо потребительский кооператив может записать заявление о выдаче судебного приказа для принудительного взыскания со своих членов вышеуказанных платежей. Таким образом, мы рассмотрели все основания по которым мировой судья может, быть вынести, может вынести судебный приказ в рамках ГПК РФ, срок для отмены которых составляет 10 дней. В рамках Кодекса административного судопроизводства Мировой судья может вынести только один вид судебных приказов. Это судебный приказ о взыскании обязательных платежей и санкций. Как правило, данным правом пользуются налоговые и иные фискальные органы, которые взыскивают недоемки по налогам с граждан путем предъявления требования выдачи судебного приказа о взыскании данных обязательных платежей и санкций. Итак, мы рассмотрели все виды требований, по которым мировой судья может вынести, может вынести судебный приказ. Их всего 10. Самыми опасными, на мой взгляд, являются первые три, поскольку они имеют массовый характер и именно от них, в первую очередь, нужно защищаться, подавая соответствующие документы для отмены судебного приказа. В следующем видео покажу три способа, с помощью которых можно подготовить документы для отмены судебного приказа. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом, подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.